Чем отличается развитие в инвестициях самостоятельно от развития в сообществе? Примерно тем же самым, чем отличается Северная Корея от всего мира. Да? Она уходит в изоляцию, и ее технологии, которые стоят там на 50-60 на лет, они примерно в их понимании топчик. Да? И когда ты становишься открыт для новой информации, ты говоришь, что, возможно, я чего-то не знаю, и когда ты просто позволяешь себе... Не боясь посмотреть, что вокруг есть люди, у которых есть несколько пассивных источников дохода. Они путешествуют, они у них есть запасные аэродромы, золотые парашюты, несколько бизнесов. У них есть все то, о чем ты читал раньше в книжках Киосаки либо в книжках других западных гуру. Но при этом, когда ты говоришь, это, наверное, не про меня, в этот момент ты ставишь точку на своей жизни. И вот когда ты делаешь смелый шаг и пытаешься хотя бы примерить это на себя, дальше появляется сообщество, которое тебя само начинает подтягивать. Потому что, когда ты идешь один, получается такая история, что всегда есть добрые люди, родственники, супруги, дети, которые тебе говорят примерно следующее, куда ты лезешь, зачем тебе это не работает, зачем ты так рискуешь. И на самом деле, когда у тебя нет достаточного опыта, когда у тебя нет базового образования, когда у тебя нет а, того минимального, но написанного кровью набора информации, когда у тебя нет людей, которые уже это сделали, скорее всего, ты начнешь получать свой опыт. Да? Ты либо заработаешь деньги, но, скорее всего, ты получишь опыт, ты, конечно же, сделаешь выводы, и потом у тебя начнет что-то получаться. Но вот это сообщество, когда ты находишь людей, которые уже это сделали, когда ты каждый шаг уже... Протоптали эту дорогу, понимаешь, тебе не нужно рубить заросли. Ты просто двигаешься к той же самой цели, которую прошли другие люди. Это быстрее, это проще, это безопаснее, это, это более доходно, потому что по пути ты встречаешь людей, которые накачали такие мышцы в этой теме, которые ты ни в одной книге не, просто не найдешь. И когда ты попадаешь в эту реку, которая несет тебя к твоей цели, это равносильно тому, что если бы ты шел той же дорогой через джунгли, либо сел в катер, с теми людьми, которые занимаются тем же самым. То есть они гоняют туда-сюда по 5, по 7 раз в день перевозят людей. И ты высадился, и ты просто пошел вдоль реки, встречая диких животных, налоговую, о, диких животных, других диких животных. И не факт, что ты пошел в правильном направлении, поэтому тема с клубом – это твоя карта, это люди, которые уже это делают, это обратная связь в сложных ситуациях, потому что, когда все прет, ты говоришь, я сам успешный человек, но когда ты сталкиваешься с какой-то проблемой, тут нужно сообщество, которое тебе поможет, которое тебе проведет за руку чтобы ты смог закрепиться на плато и потом дальше двигаться к новой несгораемой отметке. А что дает клуб инвесторов? Он дает, во-первых, пошаговую систему, как абсолютно любой человек может, используя определенные знания, навыки, умения, создать себе и прийти к пассивному доходу в 1 миллион рублей в месяц. Вот. Плюс ко всему это большое сообщество инвесторов, где люди помогают людям и а, где каждый из инвесторов имеет какую-то свою узкую специализацию. Кто-то реализовал доходный дом, кто-то запустил доходный автомобиль, кто-то обладает э, компетенцией инвестирования в IT-проекты. И вступая в клуб инвесторов, э, по сути, человек получает доступ ко всем этим компетенциям и знаниям. То есть э, И благодаря этому он может решить э, ну, абсолютно любой практически свой вопрос, который связан с инвестициями вот так вот, э, по щелчку пальцев. То есть э, не нужно... Э, Рыться где-то в интернете, искать какую-то информацию, да, потому что сейчас там полно информации. У нас информации, ее мало, она емкая, и она ведет вот прямо к цели. То есть туда, когда человек доходит, он получает доход в 1 миллион рублей в месяц. В интернете полно информации о том, как создать пассивный доход. Куда вложить, куда инвестировать. И знаешь, есть на самом деле такой совет, что если ты не знаешь, куда вложить миллион рублей, самый простой и самый лучший способ, это никому об этом не рассказывать, что у тебя есть миллион рублей. Потому что в интернете всегда есть информация, но это не равно результатам. Да? Причем результаты других людей не равно результатам твоих. Всегда есть конкретные ситуации, всегда есть разные цели, разные планы, разные стартовые точки, но к счастью есть методики, по которым идет большое количество людей. То есть Это не просто теория, да, где какой-то один Гарри Поттер рассказал о том, как у него 10 лет назад получилось сделать это. Это пошаговая, отчуждаемая технология, которая дотачивается с каждым новым результатом, которая адаптируется, и это не информация. Это конкретный план действий, по которому ты идешь не один. В клубе находятся люди такие же, как ты, такие же, как я, предприниматели, люди, которые работают по нам. Просто те люди, которые в один прекрасный момент поняли, что они должны взять ответственность за свое будущее, за то, что с ними будет через 10 лет, через 15, должны позаботиться о нем. Должны сделать так, что через определенное время у них будет пассивный доход, который будет превышать расходы. А может быть так, что не получится? Да, такой вариант есть. что ты, тебе просто не везет по жизни, что все, что ты делаешь, не работает. И ты будешь пробовать. Но самое главное, это то количество попыток, которое ты готов вынести. Одно дело, когда у тебя не получилось первый раз, и ты сказал: ну, ходить это не мое, и с тех пор не ходишь, да, с года, как вот не получилось, так и перестал ходить. Нет. Вопрос в том, что если ты хочешь получить этот результат, если ты идешь к этой цели, у тебя обязательно получится. Потому что не бывает так, что люди прошли, они взяли тебя за руку, тащат. Там будет так, что ты будешь упираться всеми ногами, будешь бежать в другую сторону, но скорее всего. С лодки, которая плывет к пассивному доходу, ты никуда не убежишь. Максимум тебя вынесет в ту сторону течения. То есть нужно точно понимать, что самое страшное – это ничего не делать. Потому что для меня страх – это оставить все как есть. Просто ничего не менять. Ты можешь легко прокрутить эту картинку вперед на 20 лет и посмотреть, кто сидит на скамейках, кто стоит возле магазинов, кто торгует грибами тем, что он собирал летом. Это все есть сейчас. И если ты думаешь, что в будущем все магическим образом изменится, нет, не изменится. Ты должен взять ответственность не только за себя, не только за свою семью. Ты должен дать образование детям. Но ты должен четко понимать, что твоя семья – это не один дом. Это разные домохозяйства, разные территории. Дети создают свои семьи. И ты должен передать им методику и свои принципы, которые ты должен в процессе этой деятельности выработать. И я надеюсь, что наше сообщество поможет тебе сделать это быстрее. Я понимаю, что для кого-то, возможно, сейчас цифра в 1 миллион рублей в месяц пассивного дохода звучит страшно. Не стоит этого бояться, да? если вы понимаете, то, что сейчас это где-то там, заоблачно, недостижимо, окей, вы можете подключиться к клубу и, допустим, первую свою цель поставить, создать пассивный источник дохода там, в 50 тысяч рублей или в 100 тысяч рублей. Если вы понимаете, что деньги должны работать на вас, а не вы работать ради того, чтобы заработать деньги, если вы хотите выйти на совершенно новый уровень жизни... Что можно сделать прямо сейчас? Если ты понимаешь, что нужно что-то менять, если ты понимаешь, что сообщество продвигает быстрее к целям, что самый быстрый путь к результату – это найти человека, который уже это сделал, и просто найти способ у него учиться, то приходи в клуб инвесторов, потому что здесь есть все три фактора минимальный набор знаний люди которые уже это сделали делают постоянно докручивать стратегии чтобы максимальное количество людей могло добиваться таких же результатов клуб это мультипликатор и вопрос будешь ли ты тем следующим результатом вашим результатом который мы сможем увеличивать и потом ты также сможешь рассказывать о том как у тебя это классно получилось будем вас рады видеть на одной из ближайших встреч нашей платином группы инвесторов если ты нытик